Всем привет от Сайта Солнца Испании, с вами я, Дмитрий. Сегодня я вам хочу рассказать, где можно попробовать самых лучших, на мой взгляд, и самых вкусных устриц. Здесь, в Алессии. Найти их очень легко. От Лонхи поворачиваем к заднему входу в рынок. Проходим церковь Святых Хуанов. Ивана Богослова, Ивана Крестителя. Проходим вдоль вот этих рядов. Идем вдоль церкви. Поднимаемся. И вот он, другой вход. Их четыре. В валенсийском рынке для удобства. Входим и поворачиваем налево, а и вот здесь, собственно, они есть. Приветствую, как тебя зовут, Манолов? Меня Дмитрий, очень приятно и хотел бы купить несколько устриц и до этого узнать откуда они и об их качестве. Устрицы, которых я продаю, родом из Галиции, из города понте Ведро. Нужно обращать внимание на нижнюю часть устрицы. Она здесь более большая. То есть это говорит о том, что она содержит больше мяса. Нужно отметить, что вкус устриц с Бискайского залива более интенсивные, чем у других, к примеру, с северного побережья Франции. И так как имеют больше мяса, считается, что они более качественные. Вот такое вот мясо в этих устриц, причем просто шиферное. Действительно, мяса здесь гораздо больше, чем в других сархах. Здесь есть еще устрицы. И еще вот здесь есть. Здесь работает женщина с неприятным лицом. Есть. <смех> у меня вопрос, чем отличаются эти два вида устриц. Эти сверху, они более большие, и вкус у них более тонкий. А те снизу меньше мяса, но зато вкус более интенсивный. Попробуй саму сам увидишь. Лива, Наконец-то! Крывать надо с этого конца да я всегда открываю здесь чтобы убить нерв устрицы В противном случае не смогу ее открыть и откуда эти устрицы это из франции это вид джелардо самый лучший сорт французских устриц и эти сверху эти из галиции из города виго Not very good These are French They smaller, but they are mainly 大きな First is the sake of work Хотим познакомить вас еще с одним ресторанчиком, который так и называется Устрица. И здесь представлены устрицы, много видов устриц из, из трех стран, Португалии, Испании и Франции. Сейчас мы зайдем, поговорим с владельцем и вообще посмотрим, что там такое. Привет, я Дмитрий. Как дела? Я Даниэль. Очень приятно. Хотел бы узнать про устриц, которые вы продаете. У нас очень много видов всяких устриц из разных стран. Э, Это 3, из Нормандии. Mm. Желардо. Самый лучший сорт устриц. Из зоны Португалии. Из Португалии, из зоны Альгарвы. Есть устрицы также валенсийские и из Астуриас. И в Валенсии тоже культивируются устрицы. Да, с недавнего времени в зоне порта начали их культивировать и пользуются большим спросом, довольно-таки. С каждым разом культивируется все больше из-за повышенного спроса. И тот же самый производитель, который культивирует валентийские устрицы, культивирует и астурийские. Для устриц тоже существуют сезоны. Есть и лучшие, есть и худшие. Я всегда стараюсь приобрести в момент разгара самого хорошего сезона. И при хорошем стечении обстоятельств у меня бывает до 14 видов устриц. Кстати, только что прибыли французские маленькие медии. Всем известны валенсийские мидии Клоченас. но сезон у них уже прошел. Зато у этих только начался, и по вкусу они ничем не уступают валенсийским. И готовятся они как... да, так же, как и обычные валенсийские на пару. Да, их готовлю я сам. И также еще новый деликатес французские морские улитки.